Узел для сращивания веревок разного диаметра. Название его шкотовой На веревке большего диаметра мы с вами делаем петлю. В идеале, конечно, зафиксировать, завязать контрольный узел, для того, чтобы наша веревка не ползла. После этого в нашу петлю пропихиваем веревку меньшего диаметра. Делаем оборот. Дальше вот эту вот веревочку, конец, нам нужно пропихнуть под нашу тоненькую. Вот сюда. Не внутрь, а наружу. Делаем еще один оборот. Точно такой же видим. И опять же ее пропихиваем под нашу веревку. Все, смещаем наш узел в край. Протягиваем. Протягиваем наш узел. И в идеале нам, конечно, нужно завязать вот здесь контрольный узелочек, чтобы у нас никуда ничего не поползло. Все. Узел под названием Брам Шкотовый.